Всем здорово, бандиты и бандитки! С вами, как всегда, ГП. Мы продолжаем играть в Dying Light. Uh, но ну, сейчас я вам расскажу одну очень мало интересную, но полезную для того, чтобы узнать историю. Uh, когда я записывал вторую серию, оказалось, что файл накрылся и, типа, все пошло не во плану. собственно, uh, мы ничего особо не пропустили. Мы поврубали световые ловушки где-то вот в той области. Потом башню потому что начало темнеть мы встретились с лидером нашим Брекеном. его оказывается гопнули местные мудозвоны и типа мы сейчас для него скажем так будем искать лекарства а лекарство есть у одного молодого человека по имени Гази, который живет вот в этом доме Как оказалось у него мама зомби ну я так думаю Потому что мне докторша сказала, типа, только не говори, что его ему, что его мама умерла, потому что, типа, он этого не поймет. Я так понимаю, она зомби, он держит ее где-то у себя в доме. И, короче, типа, сегодня день матери, как он говорит. И чтобы мне туда пройти, мне вот ему надо принести шоколадные конфеты и фильм Чарли. Фильм Чарли это как, он говорит фильм про него и про то, какой он умный. Но, ну, знаете, скажем так, это сомнительно. В общем, сейчас пойдем, будем искать, добывать. Надеюсь, в этот раз никаких проблем не будет и я смогу записать уже наконец-то эту серию. <как> ну, супер интересно, как я уже говорил, вы ничего не пропустили. Ну, супер важного, что было бы плохо, если бы пропустили ничего такого. А да, мы с вами научились скользить, наконец-то. Это все-таки был навык. Так, свет нам не нужен сейчас уже. Так, сначала мы. А, я не знаю, что здесь первое будет, или шоколад, или фильм. Сейчас узнаем, к чему мы первым пришли. А. Так, ну на, на них же это никак не будет действовать, правда? Так, вот эти газовые чуваки с газовыми баллонами, насколько я понимаю, они могут рвануть. О, о, о, текаем отсюда. сейчас сюда прибежит вся округа. Для ремонта удерживать ка. Удерживаем ого, ого, ого, ого А вот таких вот быстрых я еще не видел Ого Так, yeah. вы не слышите, не страшно Я таких еще не видел Что мне с ними делать? Это типа... Это типа у них какая-то ранняя стадия мутации, когда они еще типа не совсем отбитые. Ты же меня не достанешь, да? О, о у тебя какие-то проблемы. У тебя явно какие-то проблемы. А, смирись. Так, давайте посмотрим чертежи. Мы можем, в общем, уже что-то создавать. Я какие-то чертежи находил. Так. Хоть что-нибудь мы можем создать. А, ну вот, получается, она... Вот, мы можем создать коктейль молотова. Давайте создадим. и спробуем на чем-либо. Крикен, можем создать. Тоже не знаю, зачем он нам будет нужен, но... А вдруг? Вдруг пригодится, так сказать. Правильно? Так, мне надо как-то избавиться от этих двух чуваков. Они мне совершенно не нравятся. Вот эти все ребята, они от меня, я так понимаю, не останут. А если я, я тебя посвятить? Ладно, мы тут застоялись, погнали. Так, во. Вот в этом здании. Это у нас Что? видео рентал шапту хорошо значит тут мы типа должны будем найти фильм не мне ее надо кокнуть потому что она от меня не отстанет она умеет залазить еще один бля да он еще и уворачивается господи так а вот это для меня немножко будет сложно я так понимаю да как я вы быстро еще и уворачивается ты посмотри на него а? иди сюда Жесть. Просто бьешь одного, а тебя просто в спину уже бьет второй. Вы, вы понимаете, да, вот, вот сложность такая, что ты просто умираешь, от, отъезжаешь просто от двух обычных зомбарей. Ну ладно, они необычные, они какие-то типа скоростные там, я не знаю. А. Это шо, местная типа какая-то безопасная зона? Ладно, погнали. Погнали. Короче, желательно, я так понимаю, шум не наводить, потому что на вот такой шум сбегаются вот такие вот э -э скоростные ребятки. Это не очень прикольно. О, еще одна такая. Господи. Она по запору ходит, ты посмотри на нее. О, она разговаривает. Она типа говорит, нет, не надо, пожалуйста. Жесть. Мне такие не нравятся. Я так с ними, я так понимаю, намного больше проблем. Намного больше проблем. О, дай... Стань ты, пожалуйста. Все? Успокоилась? Еще один такой же. Мне не нравятся эти бегуны. Ну давай. Мне совершенно не нравятся эти бегуны. Так, тут мы должны добыть конфеты. Показывают, что надо вниз. Значит, типа, где-то снизу надо заходить, я так понимаю. Твою ж мать, что я делаю? Камера немножко упоролась, простите. А как еще с ними общаться? Они от меня просто что-то хотят, я не понимаю что. А еще я не понимаю реально, почему они такие быстрые. Это капец. Воу! Друг! Господи, они меня теперь пугают. Да иди отсюда! Ва. Ты еще живой! Да его даже ногой толкаешь, ему пофиг на вот это все, божечки! Ух, капец, как, какой капец, почему же так сложно то в этой игре? Смотрите как они ползают по стенам, это просто ж офигеть, просто, по, просто офигеть можно. Вот эта сложность выбрал называется. Блять, у меня еще и аптечки нету. Что? Он же не отстанет от меня. Все. Плис. Да. Иди в сраку, плис. Ой, боже мой. Я никогда не подумал бы, что у меня будет вот так вот подгорать от этой игры. Это жесть. Это просто реально. Это. Ну, блин, чего я жалуюсь, конечно, я не понимаю, потому что я же сам выбрал такую сложную сорт. Это бляха-моха. Сам виноват. Ну, теперь терпи, блин, потей называется. Так, ну ты не ползучая. И ты не ползучи. Блин, ух тут много собралось. Надо понять, куда мне нужно зайти в этот дом. Если это с этой стороны, то это, конечно, очень плохо. А, у меня хп еще нет, да? И аптечки нету. Зашибись. Так, хорошо. Давайте с вами сбегаем в безопасную зону. Попробуем тут раздобыть то, что нам нужно. И потом, потом, как-то аккуратненько подумаем... Логически. Как нам так хорошо, безопасно добраться? Так, а если мы поспим? А я тут могу где-то поспать? Теперь нельзя спать. Класс. Так. С тобой говорить нам нечем. С вами тоже. Мне, блин, нужно что-то полезное. Какие-то припасы нужны. армия чего ты че вообще О. короче да я понял это все до сраки аптечку мы создать не можем да нам нужен алкоголь жесть просто жесть я не знаю что делать это сложно но нужно как-то так беспалевно незаметно пробраться к домику чтобы нормально у него зайти Пока что я не, не совсем понимаю, как нам нужно это сделать. Так, знаете, типа аккуратно, чтобы нас не спалили зомбари. Интересно, мы сможем потом как-то бесшумно убивать? Типа так сзади подкрасться и кокнуть. Алкоголь, нам нужен... О! О, супер. Супер, супер, супер. Могу создавать аптечку. Создавать аптечку и лечиться, лечиться, срочно лечиться. Это капец какой-то. Так, тут больше вроде ничего, да, полезно для нас хотя вот, сейчас? Может, в шкафу что-то. Угу. Все, да? Да. Блять, зря я это сделал. <с Pharisees> так, ладно, погнали дальше. <с Yin> это <с нос Sae> вот это вот, да, здание, да, бар, видимо, или нет? Давайте взломаем. В этих сундуках обычно лежит что-то хорошее. О, так быстро? Супер. Так, о. Разводной ключ. С неплохим уроном и кофе. Угу. У вас есть неиспользованные очки навыков. Да ладно. О. Уровень силы. Что у нас есть доступного? оглушающий удар ногой, оглушит врага с вероятностью 10%, огрушенного врага проще убить, чтобы использовать нажмите U, то бишь Ешку. E Либо поразите метательным оружием до трех врагов за раз. удерживайте среднюю кнопку мыши для прицела, отпустите для броска, для отмены нажмите левую кнопку мыши. Не-не-не, вот это я думаю пополезнее будет, гораздо пополезней. Тем более, что сюрикенами мы особо не пользуемся, во всяком случае пока что, нам это не нужно. Да вы посмотрите, они меня так вообще видят Вообще без каких-либо проблем Я не знаю Мне, наверное, нужно Все-таки через вот эту дверь Можно было бы попробовать Как-то по вот крыше заправки Да, вот сюда по заборчику И вот к этой двери так как-то незаметно попробовать А ну-го, на забор А, угу, почти Так, вот Погнали сюда же нам дают возможность паркурить, правда? Так, ну это заскриптованное. Жаль, у меня сейчас нету с собой этих... А, этих бомбочек-взрывашек. Они бы мне сейчас изрядно помогли. Так, ладно, хорошо. Значит это не работает тут мы не можем просто так зайти а есть ли здесь какая-либо дверь а, но ну, тут типа смотрите тут типа тоже все закрыто вроде когда если я ничего не путаю ах ты все-таки пришел так ладно я вас понял вами только драться но сюда мы тоже не можем зайти по факту тогда у меня вопрос а как нам вообще сюда заходить через крышу сюда никак не заходится вот в чем проблема Ой, ой, ой. Так, ну здесь.. Здесь явно нету никакого выхода. Sorry, sorry, sorry, я вас потревожу, пацаны. Сори, сори, сори, сори. Не хотел. Черт возьми, и как и как нам это делать? Ну, я хоть убей не понимаю. Лежать же мы с вами не можем, правильно? Правильно. Там есть типа вот такая щелочка, но вопрос. Можно ли через нее залезть? Я думаю, нет. А можно ли поднять эту дверь? Вот это другой уже вопрос. Хорошо, давайте посмотрим инвентарь, что у нас есть. У нас есть вот эти петарды. Очевидно нет. У нас есть только коктейль молотого, есть сирекены. Вот, взрыв пакета, для него нужен пластик, которого у нас, естественно, нет. М -м -м. Сложность нормальная. Ну да, нормально. Ну чё так сложность? на вас эта лампа, я так понимаю, не работает, правда? Блин, что же мне с вами делать-то, ребята? Что же мне с вами делать? О! Ой, нет-нет-нет, я хотел сюрикены. Он очень бесполезное говно. Во всяком случае, пока что. Пока что это явно бесполезная тема. Хорошо, что мы качнули оглушающую удар ногой, а не сирокены. Понимаете, я понимаю, что вам такой геймплей явно неинтересно смотреть, но ёб твою мать, я не знаю, или я, блять, слепой, или, ну, наверное, через вот эту щелку, щёлку, типа, знаете, можно подойти, там, заюзать, типа, через F-ку, там, поднять это все дерьмо и так далее, но, черт возьми, я не понимаю. Дверь с той стороны, она, типа, закрыта, то есть, невходибельна, как бы, тут тоже... Что у нас еще остается? По факту. Ой, у тебя грудь выжрана, ты видела? А ну-ка. Нет? Бля. Шо, шо, что ж делать, что ж делать, что ж делать? А, иди в сраку. Ой. Ой. Бляха-муха, у кого какие идеи? Что делать? Потому что у меня вообще нету никаких идей. С этими конфетами. А, а вопрос, а этот ящик всегда здесь был? Что на радио? Какая-то музыка, ладно, давайте попробуем. А, ну я ж умер, я ж отсюда что-то доставал, точно, я же умер. Тут мы нашли туда гаечный ключ и еще что-то. Трубный ключ, смотрите, оно не залочено на один и тот же... эти орущие звуки вообще не нравятся Блин, если можно было взять как-то это радио и типа, включить его и кинуть куда-то туда чтоб типа отвлечь этих пацанов там допустим было бы вообще супер для оружия выберите оружие и нажмите f6 чтобы улучшить его Ага. а ага. ну Характеристики оружия можно повысить, улучшая его срок службы. Баланс наносимый урон. Получить улучшение можно, помогая другим выжившим при случайных встречах или же при разведке местности. Окей. Дает нам джигернаут. Прочность плюс один. Ну. Тогда, я думаю, есть смысл на вот эту синюю поставить. Это пополезнее, я думаю, будет. Правильно? Правда? Правда? Ставим джигерна вот сюда. Все. Подтвердить улучшение. Да, я хочу. Угу. Слушайте, а что если мне надо сначала вот. Типа, взять из видеопроката что-то. И только потом, типа, аля откроется вот это. Го попробуем. А вдруг? Я знаю, что это, возможно, глупо, но... Стоит попробовать, по-моему. А то мы и так с вами тут возимся, блин, уже вечность. И разбиваем немного ноги. Так, давай с тобой разберемся. Иди сюда, родной. Мы тебя сейчас на шипы насадим. Не на машину падай, дуринда. А сюда иди. Иди, иди. Иди сюда, давай. Сам падай на шипы. Ой, умничка. Так, а почему эта лампочка горит? Что это за лампочка? Ну никак не можем взаимодействовать с ней. Нет. О, о, о, там кто-то есть. Там кто-то ряд смотрите. Оба она. Оно а ну, пошел вон. Давай, давай, давай, пинаем, пинаем. Здорово. О. Обращаюсь, если что. Нормально, сотню баксов подняли. Иди сюда. Давай, я вот здесь, прям здесь. Иди сюда. Блин, она не, она не попала на шипы. Иди сюда. Тут дверь. Обойди дверь. Обойди дверь. Дверь обойди. Я тут. Отлично. Так, хорошо. А как нам ки... Как нам эту киношку? Чарли на че? А, понял. Тут буквы есть. АБ, о, С, oh, где-то здесь должно быть. О, oh, супер. Так, все, осталось теперь только найти эти гребаные конфеты. Вот, с видео прокатом все вообще очень просто получится, правда. Теперь остается только вот это вот. Нет, идите в сраку. Остается такая вот эта тема с... Нет? Твою мать, а что ж делать? Привет. Ладно, давайте их соберем. Кинем коктейль молотова, попробуем их поджечь всю эту толпу. Может нам это как-то поможет. Сюда, давай. Эй, пацаны, пацаны! Ух ты, жка, смотри-ка, они все нахер погорели! Ух ты! Ух ты, вот это кайф! Блять, а ты тут еще откуда-то взялась, тварь. У меня же так все хорошо было. Кошмар. У меня так все хорошо было. И коктейль молотого вообще заюзали прям как боженьки Ага, смотри, смотри-ка. А нам теперь все-таки не надо то еще раз забирать. Хорошо. Так вот вопрос в другом. У меня останется то, что... Ага, конечно. Это все заюзалось уже. Понятно. Понятно. Иди в сраку. В сраку пошел. Ой, капец. Ну, иди сюда. А я в безопасной зоне. И что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Гребаные бегуны. Фух. А тут не за что цепляться, я понял. М, даже так можно было. Скрипт. Нет? Странно. Эти бегуны, кстати, там, беж бежали. Смотри, а в этот раз оно... Ладно, ладно. у меня уже у меня го просто проверим. Тут можно как-то взаимодействовать. Да, смотри! Вот оно что. Дай пройти, а! Сейчас умрем нахер. Я умру, я, я покойник, я покойник, я просто покойник. Бежим нахер отсюда, бежим, бежим, бежим, бежим. Да, все. Смотрите, насколько все было просто, как оказывается, да? Тварь. Шесть просто. Какая же здесь потнина. А почему... Так, мы можем аптечку создать, как быстро создадим ее, захаваем, и найдем наконец-то шоколадные найдем наконец-то эти чертовы шоколадные конфеты. это здесь наверняка да иди еще раз ты давай Смотри, а на эти звуки сходятся другие блять, это плохо есть все боже я думал мы никогда это дерьмо не закончим честное слово шо ж так потно то это жесть Выбрал, называется, самую высокую сложность. Теперь, типа, давай, вот, разбирайся. Веселуха. Кстати, я заметил, что на видео... ...игра гораздо светлее, чем она есть вот у меня на самом деле. Ой, блядь. Так. Что-то мы с вами куда-то не туда зашли. Ой. Ой. Я не знаю почему, так, типа почему видео осветляет эту игру. Ни с одной игрой еще такого не было. Да, да, не важно, эта игру не портит, как минимум. Да, конечно, столько боли я еще, по-моему, не испытывал ни в одной игре. Это прям просто. Ох. Не, знаете, это своего рода челлендж такой. Добиться своего, скажем так, выполнить. Ну это реально сложно. Это просто это просто начало, начало игры. А что будет дальше? Так. Фух. Так, тут зомбари вроде я не видал. Так что, тут должно быть спокойно. Фух. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше. Надеюсь, на того, что гази yes? right. <свист> <свист> Водите через крышу? Ты серьезно? Ты типа хочешь проверить мои навыки паркуриста? А, я понял. Uh -huh. издеваешься братан у тебя какая-то крыша паленая ты знаешь я тебя понял так а это а что не так я не понимаю Зи, ты может быть и выиграл, только крыша твоя не выиграла ни разу. Слушайте, так это подстава, прям вообще. О, у меня есть идея. У меня есть идея. Я знаю, как ее воспользоваться. Не знаю, насколько она хорошая, насколько она сработает. Но она у меня есть um... <свист> так ну мы либо допрыгнем либо сломаем себе ноги все предельно просто О, есть супер окей uh... а okay. okay. ah, okay. uh -huh. uh -huh. мы так можем сделать супер супер значит <свист> все таки не зря Чисто. Сори, пацаны, сори за такое количество смертей, за такое количество тупоника Ну просто первый раз прохожу игру, еще и сложность такая, что что просто капец. Войти через крышу, блин. Казалось бы, что может быть проще, правда? Войти через крышу. Тем более для паркуриста, правда? Уф, уф, уф. Да уж. То, что я могу сказать, это да уж. Ну и да, еще сори. Могу сказать сори. Это не профессионально. Надо уже попробовать, таки уже уже закончить наконец-то эту миссию, раз взялись. Уже доделать ее. Это что, у нас слабаки какие-то получаются? Нет, конечно. Так. Звук такой был, будто кто-то стрельнул. Я так понимаю, это просто тело упало. О. Полезная вещь. Полезная. Хорошо, я мог там как-то не прыжком через центр, а. Слушайте, ну, Но я так понимаю, что вот это, то, что я придумал, это реально, по-моему, единственный выход, который только может быть. Ладно, го, еще раз попробуем. Если я в этот раз разобьюсь, я, наверное, блин, отмонтирую это дело, блин, повырезаю кучу падений и смертей, потому что смысл вам это все бегать в нее и смотреть, правильно? А, тут, кстати говоря, можно было даже не перепрыгивать, можно было просто вот так вот взяться и полезть по типа, бочкам на трубе. Но это под это блин просто дикий под а не знаю это просто кошмар а такое? Мы сюда перелазили так а, мы можем да на самый край этого гана остановиться хорошо так давайте точно удостоверимся что мы здесь нигде пройти больше не можем Можем. Вот, поэтому спешить никуда и просто, просто не нужно спешить. Паркур паркуром, но безопасность прежде всего. Так, все? уже Боже, я думал мы сейчас опять грохнемся. Так, а вот и крыша гази. Ой, капец, капец, капец. Я уже так, чтобы на всякий случай... Я знаю, что эта тема сейчас проломится, но... Лучше так. Боже, вот это... Это просто звуки такие нагнетающие. Это ж кошмар. Это реально стрёмно. Сзади меня такие звуки вообще просто очень нехорошие. Так, можно как-то выкинуть? Нам нужно как-то выкинуть это дерьмо. А Бросить. Бросить. И бросить. Потому что они уже все кодсаны, сломанные. Они нам не нужны. Так. Все, погнали. Фух. Взять лекарства от припадков. Отмычка. Что-то по звукам он по-моему смотрит пустой телек. Конечно, это жесть. Is Mama happy? Yeah, mama's real happy. Gazzy got her chocolates and a movie. But I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Well, mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. There on the table. Yeah, thanks, Gazzy. Gazzy make everybody happy. Да, Гази make everybody happy. Ничего не скажешь. Ну, это жесть, конечно. Знаете, я думал, честно говоря, что у нее будет ну что типа он где-то в закрытой комнате держит типа свою маму которая в зомбаря превратилась а оно вот как то есть типа все еще хуже Жесть. печально конечно прискорбно это все просто капец жаль чувака Ничего не скажешь. Ну типа да, он припадочный там типа такой весь странный непонятный, но блин это капец. Но в реальности ж на самом-то деле есть такие люди, которые вот, скажем так, отказываются верить в такое типа и все. знаете ладно давайте не будем обсуждать эту тему это такая очень ого <сосвязь> ага, ага, ага, ага. ага. что за место я тут найду что-то полезное клинок Оно того явно не стоило. Фу. так. Ну это было, это было просто капец как потно. Столько, столько времени убито просто на самое одно простое задание. Даже не какое-то там супер серьезное, сложное, а на самое простое задание. Вот вам и сложность. О, здорово, громела Ой, воу, во шо ж у так много тут, ребята? Вот мне еще интересно, вот я столько времени провозился с этим заданием, да, типа, а.. Есть ли вероятность, что вот будет темнеть вот просто когда я вот просто брожу вот так вот, по миру, аля. Есть ли возможность, что будет темнеть именно? такой момент или это как-то залочено на что-либо на определенные моменты определенные задания и так далее хм. но ну, мы это с вами естественно узнаем по мере прохождения это просто интересно вот так что-то синенькое о можем помочь кому-то да Пойдем. Он типа здесь заперт? Понял. Так что мы тебя тоже насадим. Давай, давай, давай. О, есть. Все? Не за что, братан. Нам же говорил, чувак, типа, что стоит помогать людям, типа, тогда будет все хорошо. Фу, так. Лена. Ты не представляешь, каким потом и кровью нам досталось это лекарство. Такая поднина, просто жесть. Просто жесть. Я принес лекарства для Брекина, надеюсь, ему станет лучше. Удивительно, как Гази удается выжить в городе. Видимо, нужно просто знать предел твоих возможностей. Кажется, Брэкин его не знает. Надеюсь, хоть я не ошибусь. Ну да, Гази, типа, такой отбитый чувак, и типа, сидит спокойно в своем доме, короче, ни о чем особо не парится. И живой, без каких-либо проблем, столько времени, типа... So, okay. Hey, yeah. what's up? Ah, she's on the floor, I understand. I've got your anti-seizure medicine. Thanks. Oh, how things go with Gazi? Well, he may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Did you meet his mom? Yeah, she seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Brecken asked me to pass this on to you, with his thanks. Что баксов? О, получение оружия. О, здорово. If Mama ain't happy, nobody happy. Или как они там сказали, так очков навыков у нас нету. По чертежам. Можем создать аптечку. В общем, ладно. На этом будем заканчивать эту серию. <смех> много боли было в этой серии, конечно. Это просто капец, как много боли. Я надеюсь, вам будет такое... Не скучно смотреть, но... Блин, поставьте лайк за все эти страдания. И за то, что все-таки мы прошли это дерьмо. В следующей серии пойдем по сюжету. Свяжитесь с ВГМ, воздушный груз... Ну, это вроде как сюжетное задание. Пойдем по сюжету, и там уже посмотрим, как у нас получится. Надеюсь, только боли не будет. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, ребята. До новых боль. До новых боль, пацаны, до новых боль. Боль новых, да. Да. Ну, бывает же.